Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео обзоре очередной набор инструмента. Это набор Aloeid на 82 предмета, код товара NG4082P. Немного об Алоид. Алоэд это бренд, принадлежащий компании Vitol. Выпускаются наборы в Китае, то есть на заводе в Китае по заказу Vital. Это даже указывается на упаковке. Вот, видите, Витол и адрес, где выпускаются наборы Alloid. Оставляется в такой упаковке. Здесь видите комплектация. в комплекте брошюрка, такая идет мост Патона, история. Так, в наборе два рабочих квадрата, 1,2 дюйма и 1,4. Две трещотки. Трещотки в наборе на 45 зубьев, прямые, разборные, также можно их разбирать, то есть обслуживать. Есть быстрый сброс головок и реверс, справа-влево. Рукоятка, пластик, здесь вот Пластик более жесткий, по бокам помягче. Э, немного по зубьям. Чем меньше трещотки зубьев, тем она более силовая. В данном наборе есть 45 зубьев. Э, чем меньше сах, шах допустим 72 зуба, тем трещотка. Она удобней в тесном пространстве для работы. Э, но она не выдерживает большие нагрузки и срок эксплуатации ее намного ниже. Щетка под квадрат 1,4. Также на 45 зубьев с быстрым сбросом, с реверсом. Тоже прямая. И рукоятка пластик. Открытие. Вот такая отверточная рукоятка или битодержатель. Также присутствует. Под него в наборе можно использовать биты, которые прессованы в головку. Вот такие. Есть у нас здесь шестигранные, есть шлицевые, крестовые и биты торкс. также используется с головками под квадрат 1.4 также можно здесь квадрат э, в рукоятке можно вот так вот делать такую конструкцию получается э, отвертка реверсивная два удлинителя от 1,2 125 и 250 мм. Удлинитель под 250 мм также можем использовать как Т-образный вороток с плавающей головкой. Вот есть такой переходник. И этот же переходник используется для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Кого есть трещотка вне набора под 3 восьмых, можно использовать. Сейчас я Покажу вам. Вот у меня трещотка меловская, подрево с них. Подеваем и можем использовать головки из набора. Так далее по комплектации. Есть вороток под квадрат 1.4, также Т-образный. удлинители, 1.4 четвертая, 50 и 100 миллиметров, 2 свечные головки, 16 и 21 миллиметр, резиновые вставки имеют внутри, весь инструмент, ну не весь даже, а головки, они идут вот, покрытие хромированные, то есть блестящие имеется у нас также гибкий удлинитель для трудонаступных мест под квадрат 1.4 два кардана 1.2 и 1.4 карданы у нас скреплены вставками металлическими то есть не шурупы идут, а вставки они идут неразборные. Головки шестигранные в комплекте. Их здесь 25 штук. Самая маленькая 4 мм, 6 граней. И самая большая на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 211 грамм. Так, Биты, которые используются с квадратом 1,2 мм. Под них в наборе идут, идет переходник. Вот, вставляете нужную биту. И можете использовать или с трещоткой. Или одевать Т-образный вороток данный переходник. Также подключать можно и удлинитель сюда. Тоже здесь шестигранные есть. Шлицевые, крестовые и биты торкс. Ключи комбинированные. 9 штук в наборе идет. Самый маленький размер 8 мм. И самый большой ключ на 22 мм. Материал изготовления. инструмента, который указывает производитель. Хром Ваналий. Переходничок. Но этот переходник можно использовать, если у вас есть дополнительный набор бит. То есть вставляете в отвертку, в отверточную рукоятку. И вставляете нужную биту сюда. У кого есть дополнительный набор там. Так, по комплектации все. Сейчас я покажу вам кейс для хранения инструмента. Здесь у нас ярко зеленого цвета, логотип Алоид, замки запирания металлические. Пластик. Пластик он и не мягкий, и не жесткий. То есть, нажимаешь, но ну, не, не проваливается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До свидания.